это Лазурный ТВ. В преддверии начала учебного года хотелось бы обратиться к жителям. Уважаемые соседи, с завтрашнего дня большое количество детей пойдут в школу и детский сад. Это значит, что во дворах будет оживленно, в связи с этим наш канал просит всех быть внимательными на дороге, смотреть по сторонам и сбавлять скорость в жилой зоне. Юные участники дорожного движения не всегда внимательны, а водители не всегда соблюдают скоростной режим, поэтому давайте не будем нарушать правила и следить за происходящим вокруг. Илья, специально для Лазурной ТВ.